всем привет с вами как всегда андрей смирнов сегодня хочу познакомить вас с новым облачным майнингом скорее всего это псевдо майнинг такой как rdp cld майн и похожие на них но заинтересовал меня тем что выполнен очень очень качественно много здесь всего то нужно и самое главное плюс его то что он дает при регистрации 1000 доги коинов для того чтобы начать майнинг без вложений сейчас я поподробнее расскажу сперва регистрация очень простая логин придумываем email gmail соответственно всегда советую gmail пароль и повторяем пароль нажимаем регистрация письмо к вам на почту приходит но подтверждать эту почту не нужно то есть оно приходит вам там будет ваш логин пароль в нем вы его просто сохраните на всякий случай мало ли забудете свой логин либо пароль и в принципе все это и вся регистрация нажимаем регистрации и дальше можно будет выполнить вход в свой аккаунт вот так он выглядит здесь у вас на счету будет 1000 доги коинов и их можно сразу обменять на мощности и майнить этот проект переведен на множество языков смотрите как вот подготовились да разработчики этого проекта очень хорошо так перевели сразу на много языков этот проект также создали чат как в rdp и cld майнинге можно его растянуть так общаться с людьми делиться новостями Смотреть, что пишут. В общем, так довольно грамотно все построено, сделано. Когда будете регистрироваться, здесь вот написано, что окупаемость до 1% в день. Техподдержка, еще я сюда не пробовал писать. Но я думаю, она, как всегда, отвечает, во всяком случае, на старте проекта очень быстро. Если что, ну думаю, я, надеюсь, она мне пригодится здесь. Также вот бонус 1000 Доги Коинов контактная информация часто задаваемые вопросы ну здесь все как обычно 7 процентов здесь реферальная комиссия то есть партнерская программа присутствует в принципе неплохая здесь только три валюты добываются биткоин лайткоин дочкойн пройдемся по вкладкам депозит минимальный депозит 60 тысяч сатоши очень маленький в принципе нетрудно набрать и на кранах такую сумму и вот здесь смотрите если вдруг будете пополнять доги коинами обратите внимание на эту строчку что сумма пополнения должна Строго соответствовать вот этой сумме, которую вы указываете здесь для пополнения. С остальными валютами все проще. Сколько отправите, столько и придет на баланс. Вывод средств здесь. Выбираете валюту любую. И минималка прописана. В Сатошах 200 тысяч. Обычно в проектах 300, 350 тысяч, 500 тысяч. Здесь 200. То есть тоже очень неплохая минимальная сумма. Быстрее накопится. Минималка на вывод. Здесь обмен. Можно выбрать валюту. Вот здесь выбираете какую хотите обменять на скорости. И нажимаем обмен. Подтверждаем и таким образом разгоняем свою скорость. Как всегда во всех таких майнингах я советую всегда набирать сперва валюту, потом переводить ее в скорость, потому что стоимость одного гигахэша 0.68, она не меняется, она фиксированная. А вот биткоин очень часто растет, то есть накапливается сумма, когда вы смотрите здесь, чуть побо подороже стал биткоин по отношению к доллару. В эти моменты хорошо и переводить скорость в свои сатошки. Многие, конечно, считают, что выгоднее поставить на скорость и пусть она сама себе набирается. Нет, ребят, здесь даже просто обычная математика. Зная, как биткоин иногда растет за пару дней буквально с 22 тысяч рублей то 28-29 тысяч, то выгоднее все же вот так. Дальше партнерский кабинет ваш. Здесь ваша ссылка для приглашения реферальная. Ее копируйте и сдавайте своим друзьям, чтобы они тоже регистрировались и зарабатывали. Баннеры рекламные. Здесь будут ваши партнеры ниже. Ну и профиль. Здесь можно изменить свой пароль, если это необходимо. И на вот эту зеленую кнопочку главная страница. Здесь уже можно опять прочитать вопросы о проекте, вся информация. И самое главное, ребята, сперва, когда вы будете регистрироваться, поначалу не гуляйте по вот этим ссылкам, чтобы не слетела моя реферальная ссылка. Так как, если сюда, в этот проект, он очень похож на CLD Mine, если здесь все-таки ведут реферальный возврат, да, рифбэк, так называемый, то я его обязательно включу для вас. Я всегда это делаю, если появляется автор рифбэк в проектах, всегда он у меня будет включен. Так что сперва зарегистрируйтесь, а потом уже переходите по ссылкам по разным, рассматривайте проект по внимательный. Вот в принципе все, что я хотел сказать, как только будут новости о выводе из этого проекта, я сразу же запишу еще одно видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи.